Привет! На связи Александра Бонина. Вы наверняка знаете, что для поддержки здоровья позвоночника очень важно разгружать его и желательно это делать каждый день. И этого можно добиться именно за счет разгрузочных упражнений для позвоночника, которые я сейчас покажу в этом видео. И в первую очередь эти упражнения, во-первых, выполняются лежа на спине, ноги обязательно согнуты, стопы у нас стоят на полу, и в этом положении мы выполняем разгрузочные упражнения. Второе исходное положение ⁇ это лежа на животе и также стоя на четвереньках. Но, скорее всего, вы знаете эти упражнения, это квадроплекс, кошечка и так далее. Но я сейчас не буду об этом, так как эти упражнения явно вам известны и они очень простые и распространенные. Но сегодня я хочу вам показать более интересное и также очень эффективное разгрузочное упражнение. Это мостик и, самое главное, это различные его вариации. И для начала я вам хочу показать, как выглядит классический вариант мостика. Для этого мы ложимся на спину. Четко, ровно на спине лежим. Ноги у нас согнуты в тазобедренных коленных суставах. Стопы стоят параллельно друг к другу. Руки вдоль туловища. И сейчас мы на выдохе отрываем таз от пола. За счет ягодичных мышц и задней поверхности бедра. И поднимаем вверх. И затем также медленно, плавно опускаем вниз. Затем снова именно за счет мышц ягодичных, за счет мышц задней поверхности бедра мы снова поднимаем таз вверх, немного задерживаемся и возвращаемся в исходное положение. За счет такого классического варианта очень эффективно происходит разгрузка позвоночника, то есть снимается полностью с него нагрузка, увеличивается расстояние между позвонками, увеличивается расстояние межпозвонковых отверстий, что опять-таки уменьшает риск ущемления нервов и восстанавливает полностью структуру позвоночника и к тому же расслабляет и мышцы спины. Но для того, чтобы эти упражнения не были для вас скучными и в конце концов просто не надоели, то есть разные варианты этого мостика. И их можно использовать от самого простого к самому сложному. И классический вариант, который я вам показала, очень эффективно использовать именно в подострый период. То есть, когда у вас, допустим, обстрение поясничного остеохондроза уже прошло, и вы можете начинать выполнять упражнение лежа на спине. И как раз таки сочетать с этим классическим вариантом. Ну а теперь к другим вариантам переходим. Сейчас по-так также поднимаем таз вверх, опять-таки за счет ягодичных мышц и задней поверхности бедра. Спина у нас полностью расслаблена и находится четко в ровной плоскости, никуда не наклоняясь. Сейчас также отрываем таз от пола, поднимаем вверх, спина у нас полностью расслаблена и разгружается. И сейчас в этом положении наша главная задача это выпрямить одну ногу вперед, затем поставить обратно на место, и то же самое сделать другой ногой. Самое главное условие, что вы спину держите абсолютно в исходном положении, то есть нога у нас отрывается, спина, как видите, остается в исходном положении, возвращается назад, потом другая нога также выпрямляется, и возвращаем обратно, и ложимся, отдыхаем. Самое главное, то есть здесь мы вырабатываем с вами стабилизацию позвоночника, то есть прорабатываем абсолютно все мелкие мышцы позвоночника. То есть нам самое главное задержались, ногу отрываем, спина остается в том же положении, отрываем другую ногу, то же самое, и возвращаемся в исходное. Поднимаем таз вверх и параллельно с этим разводим ноги в стороны. И затем снова, когда опускаем, ноги сводим обратно друг к другу и оставляем параллельно. Снова, когда поднимаем таз вверх, разводим колени в сторону и возвращаемся в исходное положение. И здесь тогда тренируются у нас не только ягодичные задние поверхности бедра мышцы, но и также абсолютно все мышцы бедер, ягодиц и уже немножко подключается и спина. То есть еще раз, мы поднимаемся вверх, разводим колени раз и возвращаемся два. Снова вверх три и четыре. Поднимаем таз вверх. И в этом положении выполняем шаги, то есть сначала раз на одной ногой, два другой, три, четыре и опускаемся на место. Здесь тоже главное условие, что когда мы поднимаем таз, у нас поясница и спина остается в исходном положении и работают только ноги, а спина четко фиксируется в исходном положении и возвращаемся на место. Еще раз вверх раз и шагаем раз, два, три и четыре. И возвращаемся на место. И сейчас самый сложный вариант, это уже более продвинутый. Это выполняем мостик, но уже за счет только одной ноги. Например, то есть одну ногу мы выпрямляем прямо, и она у нас не участвует в движении. И за счет только ягодиц и задней поверхности бедра левой ноги мы поднимаем таз вверх. Раз. И возвращаемся Два. И главное условие, то есть когда мы поднимаем вверх, спина все равно у нас остается ровной вот такой вот. То есть прямая линия ни в коем случае, то есть она ни вот какие не перегибы, вот такие не делает. То есть все спокойно и ровно прямо. Раз, и возвращаем два, три и четыре. И то же самое другой ногой. Ногу выпрямляем и включаем в работу только мышцы правой ноги. Раз, опускаем два, три и четыре. И затем опускаем ногу. И можно сделать разгрузочное положение снова двумя ногами. Раз, опускаем два, три и четыре. И снова также по одной ноге включаем. Раз, два, три и четыре. То есть видите, как у нас спина была в классическом варианте, так она остается в том же положении и с одной ногой. И возвращаемся обратно. Какая основная фишка вообще всех этих вариантов, которые я вам показала? То есть классический вариант мостика – это исключительно разгрузочное упражнение для позвоночника. А вот все остальные варианты, они тоже являются разгрузкой для позвоночника, но кроме того, они также эффективно укрепляют заднюю поверхность бедра и наши мышцы ягодиц. Зачем нам это нужно? Не забывайте, что мышцы ягодиц, они также играют важную роль для стабилизации позвоночника. Именно за счет мышц задней поверхности бедра и ягодичных мышц, мы держим позвоночник также прямо, так как она отвечает за разгибание позвоночника вверх. Поэтому важно укреплять не только спину, как многие делают, это да, тоже правильно, но самое главное укреплять вообще весь мышечный корсет и затем уже и ягодичные мышцы и мышцы ног. Поэтому мостик в этом плане очень даже выигрывает. Мы разгружаем позвоночник, и укрепляем мышцы-стабилизаторы, причем как и мелкие, так и крупные. И теперь самый главный интересный вопрос, как же использовать эти упражнения и когда? Как я уже говорила, что даже в подострый период, когда вы начинаете выполнять упражнения лежа на спине, вы используете классический, классический мостик. То есть его можно включать сразу же в самый простой комплекс упражнений и чередовать уже с более нагрузочными и тренировочными упражнениями. Следующий вариант, когда подострый период проходит и вы уже должны и будете укреплять мышечный корсет полностью всего позвоночника, то уже можете чередовать другие варианты мостика, которые я вам показала. И третий, более сложный, то есть последний вариант, который я тоже показала на одной ноге, это тоже очень эффективное упражнение для стабилизации позвоночника. Но его нужно включать только после того, как вы пройдете предыдущие варианты. Но если вы физически активны и чувствуете свои способности, и у вас, слава богу, не особо часто происходит обострение поясничного остеохондроза, то вы можете спокойно сразу начинать и со сложного варианта, и чередовать их как-то. Но обязательно самое главное – это использовать каждый день. Это очень хорошая разгрузка позвоночника. Ну и включать свои основные комплексы для тренировки мышц спины, мышечного корсета и так далее более подробную информацию как правильно использовать упражнения какие еще необходимые упражнения и в какой период при поясничном остеохондрозе вы узнаете из моего бесплатного обучающего курса для восстановления позвоночника при поясничном остеохондрозе и ссылку вы сейчас видите вот здесь вот внизу переходите обязательно по ней подписывайтесь на мой бесплатный курс и вы получите множество уроков как с видео так и с подробными объяснениями и пошаговый план, как правильно восстанавливать поясничный отдел позвоночника от самого обострения и заканчивая тотальным, хорошим, крепким здоровьем. Ну что ж, на связи была Александра Бонина. Увидимся с вами в моем бесплатном курсе. Желаю вам здоровья. Всем пока.